Вы знаете, что Ворхол стал самым продаваемым художником года. Я бы могла прочесть целую лекцию про то, как я ненавижу ворхоловскую концепцию. Я ненавижу его дурацкие бананы, известные каждому барану. Уже этого только разноцветные копии капиталистической консервной банки. Ворхол глядит на нас сквозь призму 70-х, но его искусство мертво, прошу прощения за предвзятость. Ладно, давайте честно. Для своего времени Ворхол представил интересные идеи. Благодаря его затеям искусство наполнилось новыми веяниями. Просто сейчас его произведение устарело. В 2023 году оно смотрится смешно и нелепо. А люди создали из него идолы и поклоняются ему словно дети. Чуть ли не молятся на эти дурацкие банки, хотя гордиться тут нечем. Культ Борхола – это уже какое-то болезненное веяние. Сторонне, ново, глупо вгонять в тоску и омерзение. Скажите, чем вам поможет этот залежавшийся банановый прах, когда в воздухе витают неопределенности, смерти и страх?